Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский, и это практическое упражнение для видео, посвященного компоновке визуальных элементов QML Qt Quick посредством специальных элементов компоновки. Что я хочу сделать? Я хочу создать вот такое вот окно логина, форму логина. Здесь все достаточно типично. Это елок приветствия, это поля ввода э, имени пользователя и пароля с э, ерунками, и это кнопки «Войти» и «Отмена». А, давайте структурно разделим э, эту форму на э, отдельные э, области. Итак, это у нас область горизонтально компонуемых элементов, да это вот эти кнопки, это область вертикально компонуемых элементов, это поля ввода и ерунки. И, наконец, нам понадобится еще м, третий компоновщик, тоже по вертикали, который будет компоновать вот этих два, два а, дочерних а, компоновщика. Хорошо, давайте, собственно, приступим. Итак, во-первых, нам нужно подключить соответствующие модули cute Quick а, Layouts для использования а, типов а, компоновщиков и нам понадобится Qt Quick а, Controls для того, чтобы использовать стандартные виджеты а, полей ввода и ярлыков. Итак, как я сказал, корневым у нас будет компоновщик по вертикали, то есть это column layout Он будет у нас занимать всю область окна да? anchors fill parent Так, повязали Давайте укажем у него отступы Отступы давайте я опять вынесу в отдельное свойства Uh, dev margin так 10 пикселей и будем здесь вот тоже использовать их uh, именно вот это свойство для отступов Итак, anchors margins dev margin и uh, свойство spacing uh, зазор между компонуемыми элементами тоже будет def margin так ну еще uh, можно добавить идентификатор, потому что он нам понадобится. Ну, пусть это будет layout general, general Основной компоновщик. И теперь внутри у нас будет два компоновщика, как я сказал. Один по вертикали. Column layout И один по горизонтали. То есть row layout Отлично. Давайте начнем с нижнего. Он более простой. Итак, у нас здесь две кнопки. Будем использовать стандартные кнопки Button, текст Cancel. Вторая кнопка, текст логин. Отлично. Но кнопки у нас здесь смещены, прижаты к правому краю, да? Поэтому мы можем использовать простой элемент Item. Как я рассказывал в теоретической части, который будет у нас работать как пружинка, если мы добавим присоединенное свойство fill with все. Так, с нижним компоновщиком мы закончили с кнопками. Теперь, что касается вот этого верхнего компоновщика по вертикали. Ну, во-первых, давайте э, скажем, чтобы он тоже занимал всю доступную ему э, область, то есть Layout Fill Height true. Layout Fill Weights true. А, ну, также мы можем указать минимальные, допустим, какие-то минимальные э, шейную высоту. Minimum Height пусть будет 200, Layout Minimum width, тоже 200. Отлично. Ну, теперь начинаем заполнять наш компоновщик, собственно, элементами. Итак, для ярлыков мы будем использовать стандартный э, виджет ярлыка. Этот первый у нас ярлык, это у нас приветствие. Welcome to application. Ну, давайте сделаем его покрупнее, так же, как и на картинке. Для того, чтобы изменить шрифт, мы можем использовать группу свойств фонд и дальше point, point size ну пусть будет не знаю 14 и сделаем жирный шрифт bold так отлично дальше как мы помним вот здесь у нас есть такой вот зазор но ну, зазор мы можем тоже сделать увеличенный зазор добавив еще один элемент item каким-то фиксированной высотой, ну, допустим, с высотой, не знаю, 20 пикселей. Дальше у нас идут уже елыки, связанные с элементами ввода. Давайте username. Дальше у нас идет элемент для ввода текста. Есть, опять же, стандартный текст field для этого тип. И здесь мы можем указать, опять же, как и вот здесь в оригинале, у нас вот это э, текст, который отображается, при по, когда поле пустое, да то есть такая подсказка. Соответственно, можно использовать для этого э, свойства place, placeholder text. Здесь мы пишем э, enter uh, your username Так. А, также мы хотим, чтобы вот эти поля, они при расш... расширении нашего окна, да, они тоже а, занимали все пространство по горизонтали, поэтому мы тоже будем использовать layout fill width through. отлично, теперь второй unit label здесь у нас пароль password Uh, и еще одно поле ввода text field uh, тоже будем использовать текст и напишем enter all. enter your password так тоже делаем его растягиваем по uh, горизонтали этот элемент так и дальше мы хотим чтобы при увеличении высоты окна у нас не разъезжались эти да все элементы они были все-таки прижаты к верхней, к верхней границе поэтому я опять же использую в качестве такой пружинки элемент item с свойством layout присоединяем свойством feel height. так и последнее, что нам осталось, это ограничить высоту, минимальную высоту и ширину нашей формы. Как я это рассказывал в теоретическом видео, да, мы можем использовать свойства компоновщика. Не просто высоту и ширину, а implicit высоту и ширину, да. Ну, Здесь необходимо учитывать, что у нас еще есть отступы. Но можно было бы написать просто def margin ну можно написать, если вдруг мы поменяем, да, то можем написать все-таки вот так явно. general anchors margins, так и то же самое для шейны. general implicit width добавляем отступы general anchors Margins. И по идее наша наша форма готова. Давайте проверим, что получилось. Так, что-то здесь у нас не так. Давайте посмотрим, что не так. А, layout widths я здесь просто написал. Да, нам нужно layout fill width. Да, я, конечно, опечатался. Так, и мы видим, все выглядит приблизительно так, как на картинке. Если мы меняем размеры, у нас вот эти э, поля ввода у нас тоже увеличиваются, уменьшаются, соответственно. Э, кнопки прижаты вправо, соответственно, все вот эти поля тоже прижаты вверх. И я не могу делать э, окно меньше, чем вот эти 200 пикселей по высоте и по ширине. Э, ну что ж, на сегодня все. Спасибо. До свидания.